Так, ребята, всем здорово! и на канале номер 5 И сегодня мы будем калядовать Да, калядовать Может, некоторые знают, а может, нет Сейчас мы пойдем на следующий этаж И там мы покалядуем и заработаем конфеты людей Погнали! Три. Ребята, к сожалению, у нас не получилось калядовать Поэтому мы сейчас пойдем гулять и для вас все заснимем а ну, поехали нет, опять не получилось. Нет, нет, что-то не получилось. Подожди. А что ж такое, <связываю> а? Да, да? <связываю> а, я понял, смотри <связываю> Короче, все, сейчас мы дособираем деньги и пойдем на улицу. А, на улицу мы, конечно, сейчас сходим в магазин сначала, покупаем что-нибудь, а потом. Ну, вы знаете, я миллиардер, могу снять вот такие вот лобочки. О! А! Какие? Ой, оператор в лицо попало, но ничего. Раз, два, три. Ребята вот, мы уже на улице. Мы ребята, вот мы уже на улице, сейчас мы будем двигаться к магазину, купим все на ум. Подожди, случайно, я не нажал, ну, не одержал на паузу, понимаешь? Раз, два, три. Ребята, вот мы уже на улице. Сейчас мы будем двигаться к магазину. Купим все полезные продукты. Никаких кол там не будет, ни грешек, ни чипс. Ну, понял. Все увидите. Ребята, Окей, давай. Погнали. О, ребята, сейчас. Ладно, ребят, пошли. Идем. А, всем мы не будем, конечно, останавливать, поэтому сейчас нам идти до магазина. Конечно, долговато. Километр блять. Да. Ребят. О, вы могли бы нам написать в комментариях, чем. Вон магазин Что? Вон магазин долбоем. А, ребят, нам еще меньше. Ты не в ту камеру творишь, дебил, в этой сори. свой телефон сыдвил. <смотри. смех> <смех> <смех> ребят, извиняюсь. <смех> Ребята. Ребята, бочка, плачет. Здорово. Мы здесь нашли медведя или волка. Хоть ну Отсюда плохо видно. Ребята, это очень <существует> опасно. Все, мы заходим в магазин. Погнали. Подожди, в магазин заходим? Выключи вы, вы фонарик, забил. <музык> Ты что, <чё>, холодно? <музык> что, выходишь? Извиняй да. себя, подписчиками. Ребята. С своего нового канала, пацаны. Ребята, это реально мой новый канал. Первый раз. Снимаем. Вот такая вот у нас домик. Вот. Всем, конечно же, спасибо за просмотр. Ставим большие лукасы И подписываемся на канал. А что ты купил? А что ты купил? купил. Поесть, да. Поесть что купил. Я, ну можно нормально поесть. Шушка. Смотри в камеру, тебе Всем за. Смотри ему в глаза. Два. Всего лишь. Что за канал? Ребят, прошу прощения. Всем пока! Стоп, Эндрин. Смотрите, пацаны. Давайте. Один лайк, одна пощечина. Нет. Согласны? Все, ждем вас до новых встреч. Спасибо. Подписку, всем спасибо. Нет, всем нет, пока, нет. прощайся. Все, отвечаю. Это... Супер, супер. Так, мы говорили, пока что за головой? Ты первый промокнуть Дай я Че первый я. Че, Дай я! Дай я первый Культы пакет получился Я пока не, не вижу Достану Блять, мне вообще хуело Сюда идите Что такое типа, да? Никита? Я пробовать тебе буду Никита, всё хуело? Говно вообще? СМЕХ Нет реша мы же так нормально не попрощались а ну да короче ребят как сказал мой оператор один лайк одна пощечина если наберем давай бы... стань нормально а то я твоего лица вообще не вижу так если хотя бы наберем 10 Дал лайков стань так хотя бы десять лайков будет новое видео дарить дебил слышь Ребят, это выжат. Давайте, если набираем, сколько? А? Ну? Сколько? А? Ну? Ну? Короче, набираем тысячу лайков, я им... при вас. В следующем видео, пью ему по морде. Десять раз, отвечаю, ребят. Сейчас, всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Все, пизда, Андрей, тысяча лайков. пока, Федор.